игорьмерлин.com представляет Привет, дорогие друзья, меня зовут Игорь Мерлин, я провожу очень много занятий, мне задают очень много вопросов, моя почта просто кипит от ваших писем. Спасибо огромное за то, что вы пишете и спрашиваете. И вы знаете, последнее время очень много вопросов приходит, ну, которые можно было бы сгруппировать в такую в общем-то, э, сеть, что ли, вопросов, такая сеточка, о которая говорит о следующем, что вот я что-то делаю-делаю, а денег нет, или я вот как-то вот все отдаю для того, чтобы были деньги, а денег нет, и э, третий пишет, что вот э, что не делаю, а денег все равно нет, почему денег нет. Такая вот сеть, такой какой-то странный паук оплетает моих читателей, подписчиков и не дает им заработать денег. Почему так? И э, я начал анализировать и пришел к выводу, к следующему, что есть определенные закономерности, которые не дают выйти на определенный уровень доходов, не дают людям вообще выйти хоть на какой-то уровень дохода, кроме выживания. Записаться на консультацию к Игорю Мерлину можно по ссылкам внизу. Как вы думаете, что это такое? Что это? Что вам не дает? Ну, вы сейчас скажете Мерлин, но ну, мы поэтому и пришли, поэтому мы с тебя смотрим, чтобы ты нам сам рассказал. И сейчас я вам об этом расскажу. И оказывается, дорогие друзья, есть определенные критерии. Вашей собственной личности, ну, если бы вы были психологами, сказали, что поведенческие программки, которые не дают вам привлекать в вашу жизнь, зарабатывать много денег. Другими словами, есть определенные ступенечки, на которые вы не можете попасть. И что же это за ступенечки такие, вот, которые дают большой доход? А вот эти ступенечки, они остались без лесенки, которую надо представить. А эта лесенка говорит о том, что есть определенные, определенные, это можно сказать, качества вашей личности, которые отталкивают деньги. Давайте так и назовем. И когда я начал анализировать в письмах что вы мне пишете, у меня получилось более 50 критериев, да, которые отталкивают деньги, более 50 критериев свойств вашей личности или деструктивных программ, которые у вас работают, которые отталкивают деньги. Ну, там очень много банальных э, вещей, которые вы многие знаете, и в этом видео я решил вам показать всего 5. 5 вещей, пять свойств, пять качеств личности, которые отталкивают деньги, отталкивают большие доходы. Они, казалось бы, не очевидны, но сейчас вы увидите, что у вас это тоже наверняка есть. Итак, начнем с первого пункта. Первым пунктом будет то что многие из вас дискредитируют свои собственные ценности в погоне за наживой. Как это проявляется? Ну, например, у меня как проявлялось? Мне много раз предлагали разные преступные, разные обманные схемы, как я могу заработать денег намного больше, чем я сейчас зарабатываю. Да, я зарабатываю нормально, но если умножить на 5, вот эти схемы позволяют заработать вот такие деньги, и я все время отказываюсь от этого. Почему? Потому что я понимаю, у меня есть ряд моих ценностей, которые для меня очень важны, и если я начну сам переступать через эти ценности, то дальше получится вот что. Если, например, вам предлагают некоторые схемы, ну вот почему люди попадаются? Потому что жажда внутренней наживы, жабу никто не отменял, и вот эта жажда внутренней наживы, она перебивает очень многие ценности, которые есть у вас в жизни. Например, предлагают какой-то там, ну так называемый суперпроект в интернете, который приносит там 500% в месяц. И люди часто что делают? Потому что они устали жить в том контексте, в котором они живут. Мало денег только на выживание. И начинается следующий процесс. Люди, ну давайте так, утрированно сделаем, вкладывают в это все деньги. Продают свою недвижимость. Чуть ли не закладывают душу дьяволу. И в результате этот суперпроект что делает? Правильно так. Он пожирает того человека, который все туда вложил. Почему? Потому что эти ценности не совпадают с вашими внутренними ценностями. Жаба – она это не ваша ценность, скорее всего. Для некоторых, да, это срабатывает, но я вам скажу следующим образом. Для того, чтобы понять, какие у вас в жизни есть ценности, вам необходимо их прожить, вам необходимо их вот прям сесть и прописать для себя, какие для меня есть ценности. Например, есть ценность, допустим, честность, либо или прям прописывайте хотя бы семь основных ваших ценностей. Ну, я уж не говорю про 10 заповедей. да у вас могут быть ценности немножко как бы смещены в социальную сторону. Вот. Вы туда можете вписать все, что для вас ценно, по-настоящему. И потом вы будете руководствоваться именно этими ценностями. И когда люди переступают через себя, ну почему как бы не обмани ближнего своего, да? А что бы не обмануть, да, когда я заработаю кучу денег на этом? И на этом-то эти люди и попадаются, потому что вся эта денежная энергия в конечном итоге она приходит и начинает действовать наоборот. Сначала у людей, ну давайте так, вот человек совершил какое-то преступление, ограбил банк, у него много денег, а потом что случилось с этим? Ну его поймали, посадили в тюрьму на всю жизнь, да, что он выиграл? Много денег, вроде бы, да, казалось. То есть переступил через определенные ценности. Наверняка у него была одна из ценностей там, помогать своим ближним да? и так далее. Ну, много ценностей. Я не хочу сейчас перебивать вас, чтобы вы могли свои ценности перечислить сами. Прям возьмите листочек, можете остановить это видео, возьмите листочек и пропишите основные ценности в вашей жизни, которые для вас являются ведущими. Хотя бы 7 пунктов. И тогда вам будет проще ориентироваться в мире разных финансовых потоков, финансовых предложений, чтобы вы понимали, что вот эти, э, этим предложением, например, можно пренебречь, потому что оно пересекает определенные ценности. Ну это как говорится, да, за деньги можно все, да, а за большие деньги можно все что угодно. Но на самом деле, дорогие друзья, это не так. И здесь не нужно идти наперекор себе. Не нужно идти против своих ценностей. Записаться на консультацию к Игорю Мервину можно по ссылкам внизу. Итак, друзья, берегите свои ценности. Это самый первый пункт. Пункт, о котором я вам рассказываю, это то, что необходимо свои ценности беречь. Нельзя компрометировать свои собственные деньги. Это приводит к тому, что в целом финансовое ваше положение ухудшается. Ну, может быть, будет всплеск, если там банк ограбит, да, какой-то всплеск, но потом в целом оно все ухудшается. И теперь, дорогие друзья, переходим ко второму пункту. Второй пункт можно назвать так, что люди действуют на автомате. Что это означает? На автомате означает это люди действуют по течению, ничего не предпринимая к тому, чтобы изменить свою жизнь. Просто как перекати поле. Подул ветер, покатились, ветер перестал дуть это самая верблюжья колючка или как она там называется перекати поле это называется да эта штука она остановилась и никуда не идет это означает следующее вы должны понимать дорогие друзья что есть определенные законы эволюции законы природы законы вселенной и вот один из законов вселенной говорит следующее что если вы ничего не делаете, то вы разрушаете. Если вы что-то делаете, вы создаете, если вы что-то разрушаете, то разрушаете. Еще раз вернусь к тому, что если ничего вы не делаете, то это равносильно разрушению. Разрушению. А вспомните, есть такой всеобщий закон вселенский закон энтропии а энтропия это свойство ну, одно из свойств к разрушению ну например если вы построили дом и в нем никто не живет вы его не ремонтируете вы там ничего не делаете то там через какое-то время там через 20 лет он осыпется там будет полная грязь все разрушится и так далее но если там в этом доме кто-то живет делает что-то делает ремонт, своевременно там этот дом латает, то он может стоять и сто, и больше лет, потому что ну, я видел дома деревянные, которым более 100 лет, и люди там живут, и нормально себе. Да, был, был в Мариуполе как-то, видел дом там, которому 120 лет, вот был там, там жили родственницы моего друга. Ну, это было давно, много лет назад, понимаете, да, то есть свойства энтропии никто не отменял. Что нужно для того, чтобы э, это свойство притягивало к вам деньги? Надо, дорогие друзья, создавать. Если вы не можете создавать одно, создавайте другое. Если вы сейчас не можете создавать денежные потоки, создавайте для других людей условия, при которых они создадут денежные потоки, ну, к примеру. Или вот так, что бы вы ни делали, создавайте. Я бы назвал это правило таким, что бы вы ни делали, создавайте всегда. Потому что если вы не создаете, даже если остановились на месте, то все разрушается. Под действием времени, как вы знаете, даже скалы разрушаются. Просто на это надо много, может быть, миллионов лет. Все разрушается, если его не подделывать, не подвосстанавливать, под подремонтировать и так далее. Понятно. Вот это второе важное свойство. И многие люди действуют на автомате, ничего не делая, а как бы, ну вот работаю я на работе, там 10 лет, 20 лет, 30 лет, ничего не меняю. И что происходит в результате? А данный человек разрушает свою энергетическую денежную структуру. Почему? Потому что привык, что капает, капает, капает, капает там по чуть-чуть на выживание, но ничего с этим данный человек не делает. И многие даже гордятся, что я там 40 лет отработала на производстве, а мне пенсию вот такую, извините. Понимаете, а пенсии не дали, почему не дали? Потому что этот человек для себя всю жизнь, 40 лет, ничего не создавал. Просто был, что называется, на автомате. Многие гордятся, как я говорил, но на самом деле гордиться тут особо нечем. Почему? Потому что в том состоянии, что человек работает, знаете, как говорят, что самое, самое в жизни это хреновое, это маленький, но стабильный доход. Вот многие на это ведутся и ничего не создают для себя любимых. Но те люди, которые смотрят сейчас это видео, наверняка другие. Вы, дорогие друзья, иные, потому что вы хотя бы до этого места досмотрели, и вы сейчас понимаете, что вам необходимо обязательно двигаться, обязательно действовать, действовать, действовать. Нельзя себя бросать и жить на автомате как перекати поле, нужно действовать. А для того, чтобы действовать, необходимо, я вам расскажу в следующем пункте. Так вот, дорогие друзья, следующий пункт можно назвать таким образом, что есть такое свойство личности откладывать, когда люди откладывают. Например, откладывают построение своего собственного Бизнеса откладывают построение своих финансовых потоков. Если вы не можете открыть бизнес, вы можете создать некие предпосылки для того, чтобы создать, например, не бизнес, а сферу деятельности, которая принесет вам определенные доходы больше тех, которые вы получаете сейчас. Запутано, да, как-то? Как вам кажется? Нет, на самом деле ничего не запутано. Сейчас я вам расскажу более подробно. И вы будете понимать, каким образом это все работает. Записаться на консультацию к Игорю Мерлину можно по ссылкам внизу. Итак, многие люди откладывают на потом. Ну, например, некоторые считают, что для того, чтобы открыть свой бизнес, нужно много денег. Вот если бы у меня был миллион долларов, вот тогда бы я… Или другие говорят, что вот я работаю день и ночь на трех работах, у меня нет времени для того, чтобы… Понимаете, о чем речь, дорогие друзья? Это некие программы, связанные с деструктивными страхами. Эти страхи пожирают энергию. И знаете как? Они дают карт бланш на то, чтобы ничего не делать. Помните предыдущий пункт? Вспомните, да? Перекати поле. Живу на автомате, работаю себе, ничего не делаю, а потом к 40 годам, когда 40 лет отработала я на фабрике на чулочно-трикотажной, да, а пенсию мне дали вот там совсем сгулькин хвост. Так вот, друзья, люди, как правило, Люди, как правило, они, э, есть люди с внешним возбуждением, а есть с внутренним. Не улыбайтесь. Я имею в виду возбуждение мотивационное. Как правило, э, у таких людей есть два критерия. Первый, что если этот человек чего-то не сделает, да, если этот человек чего-то не сделает то что получится? То получится следующее, что э, придет какой-то дядя и сделает ему с предохранительностью, дядя какой-то ему, опа, сделает больно, да, кнутом, вот, но если этот человек что-то сделает, то он получит свою жизнь что? Получит свою жизнь пряники, да, шоколадные мусс. Голодымус. То есть э, люди живут под внешним воздействием, они как бы живут от того, что их ударит жизнь, тогда они что-то начинают делать, либо ждут, когда им дадут нечто, что принесет в их жизнь какие-то там дополнительные бонусы. Но это, дорогие друзья, полный деструктив. Для того чтобы вы понимали, что э, так жить нельзя, необходимо планировать, обязательно планировать, ставить свои цели, чего вы хотите от жизни. Ну, например, если вы человек, вот я почему-то попала на вот это, у меня 40 лет на трикотажной фабрики, вот у меня просто одна из дальних родственниц, много лет отработала на челочной трикотажной фабрике, вот. А потом все, уже как бы физические кондиции ушли, она не смогла работать на ногах так долго, все, и теперь на пенсию по инвалидности и так далее. Так вот, смотрите, что получается, что если бы, например, человек знал, что через 40 лет он получит фигу, наверняка бы он сейчас начал шевелиться. Но и то это под вопросом, под большим вопросом потому что ну, все стабильно, маленький, но стабильный доход идет, а понимаете, да, работают на пенсию, работают раньше как при совке на выслугу лет и так далее. Так вот, нельзя, еще раз повторю пункт третий, о котором мы говорим, нельзя откладывать свои цели и ждать, когда будут деньги или когда будет время. Как это делать? обязательно нужно сесть и прописать, что вы хотите в своей жизни, чего вы хотите добиться в своей жизни. Но это могут быть как материальные вещи, так и нематериальные. Например, вы хотите добиться такого-то дохода в своей жизни. Например, через 5 лет вы там прописываете, что хотите зарабатывать там от 500 тысяч рублей в месяц. Это одно. Либо вы хотите получить определенные кондиции, там э, закончить определенное обучение, после чего у вас ваше материальное положение возрастет, как вы думаете. Но на самом деле не факт. Как говорит практика, что образование, оно еще не ведет к миллиардам долларов. Понимаете, наличие образования, оно не ведет, оно косвенно, конечно, может помочь, но не обязательно. Вот у меня... Практически три высших образования, и что? И ни по одному из образований мне как бы, ну вообще, никак я не заработал денег, а заработал вообще по другому направлению, потому на который у меня сердце открылось. Понимаете, дорогие друзья? Так вот. Записаться на консультацию к Игорю Мерлину можно по ссылкам внизу. Я вас призываю к тому, чтобы вы прописали, чего вы хотите в вашей жизни. Напишите, это можно, знаете, как есть такая сказка терапии, напишите себе про себя сказочку, что вот вы живете, допустим, через 10 лет, где бы вы себя хотели видеть, где жить, с какими людьми общаться, какой деятельностью заниматься, сколько к вам приходят доходы, какие люди... Э у вас, например, обучаются, или, или в каких местах вы бываете, где вы путешествуете, в каком доме вы живете, на каком автомобиле. То есть вот это все необходимо прописать для чего? Для того, чтобы у вас было от чего отталкиваться, для того, чтобы вы понимали, что у вас есть определенные цели, и эти цели они сами собой не, не выстрелят. Обязательно нужно сделать так, чтобы вы прописали план и начали действовать, идти к этим целям. И вообще, дорогие друзья, не важно есть деньги, нет денег, есть время, нет времени, важно то, что вы хотите – ваши цели, мечты и желания. Когда вы живете своими целями, когда вы живете своими желаниями, то, знаете, находятся обязательно ресурсы. Находится и время, находятся и деньги находятся определенные связи, находятся от Вселенной определенные ситуации, складываются, чтобы у вас все получилось. Но это только в том случае, когда вы четко понимаете, что вам нужно то, что нужно, вам нужен, например, определенный образ жизни или вы хотите получить от жизни определенную там, э, решить жилищную проблему свою, да? или там, э, медицинскую по здоровью и так далее. Вот это все, как раз, дорогие друзья, и завязано на том, что нельзя откладывать свои цели. Для того, чтобы этого не происходило, нужно составить план. И, например, если вы заняты целый день, вы, вы работаете, ну, к примеру, на трех работах, на чулочно-трикотажной фабрике, на макаронно-прокатном э, заводе или там в арбузолитейном цеху э, вот где-то работаете в таких местах, то обязательно в своем плане выделите время на свою мечту, на свои цели. Для начала я вам скажу по опыту, что легко можно в день выделять хотя бы один час. И этот час каждый день что делать? думать о своих целях, прописывать ваши желания, делать определенные шаги к тому, чтобы ваше финансовое материальное положение улучшалось. Помните, как поется в той песне «Мгновение, из, из крохотных мгновений соткан дождь», помните «17 мгновений весны»? Так вот, а все из крохотных мгновений… Э, да. Понимаете, да, спрессованы часы, годы, столетия. Вот. И по чуть-чуть, вот, вот представьте, если бы вы думали о, о, своем, ну, о своей мечте, о тех своих целях, которые вы действительно хотите получить в свою жизнь, 365 часов, 365 часов это сколько разделить на 20, Но ну, это 15 суток подряд. Вы что-нибудь придумали за 15 суток, а если поделить на рабочее время по 8 часов, это поделить еще на, на умножить на 3, 15 на 3, это сколько? 45 рабочих дней получается, да? В год. То есть, если вы по часу будете выделять каждый день, то за год, получается, полтора месяца вы будете думать только о том, как бы себе сделать то, что вы хотите. Нормально? Цифры говорят об этом, начните с малого, выделяйте хотя бы себе по одному часу в день или там хотя бы начните с того, что выделяйте 3-4 часа в неделю, чтобы вы занимались только стратегическими вопросами прописывания своих целей, своих планов и, конечно, выполнения своих планов. Вот так, дорогие друзья. И следующий пункт еще. Он говорит о том, четвертый пункт да, у нас, о том, что многие люди борются за власть. Вот это одно из свойств личности, которое приводит к разбазариванию энергии, к разбазариванию, борьба за власть. Эта борьба может проявляться по-разному. Вы можете конкурировать со своими родными и близкими со своими коллегами по работе, со своими коллегами по бизнесу, вообще с теми людьми, которых вы вообще не знаете. Можете с ними конкурировать, а вот он там это, а я возьму лучше сделаю. Понимаете, вот эта конкуренция, да, конечно, на каком-то этапе она прибавляет вам бонусы. Данная конкуренция, она что делает? Она вас вдохновляет как бы, вопреки. Не благодаря чему-то, а вопреки. Но это опять-таки, помните, да, кнут и пряник, да, кнут и пряник. Что-то из этого все равно сработает. Для кого-то работает кнут, для кого-то пряник. Но, друзья, когда вы, например, в команде, с которой вы работаете, с которой вы, например, строите бизнес или ваши коллеги по отделу, в котором вы работаете, вы начинаете бороться за власть что это для Вселенной означает, что для данного человека ценностью являются не деньги, а является власть. Вы сейчас скажете, Мерлин, ну как же так, всегда было деньги, власть, да, но, друзья, сначала деньги, сначала все-таки деньги, просто власть без денег, она ни о чем, понимаете. Человек без материальных ресурсов, может он какой-то большой начальник, то э, если у него нет конкретных рычагов, почему обладают властью э, люди э, с деньгами? Потому что это огромный энергетический ресурс. Да, если этого ресурса нет, то и власть долго не продержится. Можно бороться за власть сколько угодно, даже можно захватить. Там корабль, да, пираты захватили корабль, да, власть захватили, а управлять кораблем не умеют, потому что нет определенных ресурсов. И что делать? Так вот, дорогие друзья, вот это, казалось бы, неочевидный критерий, как борьба за власть, он очень важен. Если вы сейчас заметили, что вы... Где-то боретесь с кем-то за власть, вы можете за власть бороться даже в своей семье, вместо того, чтобы создавать ценности, о которых я говорил, там любовь, приятие и так далее. Начинайте бороться за власть. Кто будет командовать вашей семье? Понимаете, о чем я говорю? И чем больше это будет борьба, тем больше она будет отжирать энергии, и тем хуже для вас в целом будет. Понимаете, да? Вот такой вот пункт. И, наконец, мы подползли к пятому пункту. Пятый пункт тоже я посчитал, что он очень важен. И этот пятый пункт говорит о том, что когда вы чувствуете угрозу со стороны успеха других, то в вашу жизнь деньги не придут. Как это можно объяснить на пальцах? Ну, например, например, вместо того, чтобы делать конструктивные вещи в своей жизни, многие люди как бы вот, особенно это в коллективе в каком-то. В коллективе, когда вы работаете, например, в отделе каком-то, или у вас есть партнеры по бизнесу. И вот возникает такая некая как бы закулисная борьба. Закулисная борьба, что вот, а как же вот он больше меня зарабатывает. Ага, это неправильно, я должен больше зарабатывать. То есть это перекликается с четвертым пунктом, о котором мы говорили, помните, да? Но здесь идет конкретно, некоторые люди чувствуют угрозу от того, ну такую угрозу. То есть не чувствует вдохновения, да, вот я хочу больше, а чувствует угрозу, а он больше будет, а хрен, хрен я ему дам больше зарабатывать. Понимаете? Вот это, обратите на это тоже внимание, это есть у многих людей, это называется зависть, зависть, зависть, да. Можно другими словами назвать, что это зависть, вот такой процесс он. Клинивается и начинает разрушать ваши энергетические структуры. Опять-таки, вы начинаете делать не благодаря чему-то, а вопреки, вот, чтобы навредить, да? как в том известном анекдоте. Вот, хоть глаз выколить, а, а у меня в два раза больше, да? выколить ему один глаз. Понимаете, да? Так вот, дорогие друзья, вот здесь что с этим надо сделать? Здесь, опять-таки, возвращаясь на несколько пунктов назад, нужно четко себе поставить цели и прописать планы. Поймите, дорогие друзья, что вы уникальны, вам не надо ни с кем бороться. Да, все равно в нашей жизни найдется человек, который умнее нас, который больше денег зарабатывает, который быстрее бегает, выше прыгает, который умеет лучше рисовать, который умеет лучше проводить тренинги, который умеет лучше записывать вот такие мотивационные видео. Да, но, дорогие друзья, вы уникальны, и поэтому вам необходимо пользоваться своей уникальностью, именно теми своими возможностями и особенностями, которые создают такие ценности, которые не могут создать большинство других людей. Например, если вы умеете красиво рассказывать или хорошо махать руками, то это создает определенные ценности для других людей, которые не умеют этого делать. И таким образом, когда вы начнете создавать ценности, вместо того, чтобы чувствовать угрозу со стороны успеха других, начните создавать, еще раз говорю, ценности, и тогда у вас начнет все получаться. Понимаете, да? Вот такие пять пунктов, о которых я хотел сегодня вам рассказать и рассказал, надеюсь, в полной мере. И в заключении сегодня я хотел бы вам рассказать, что теперь у нас будет. Каждый вторник выходить подобное полезное видео. И следующее видео в следующий вторник тоже выйдет. И это видео будет называться ⁇ Пять качеств личности, которые притягивают деньги ⁇ Сегодня мы говорили о том, которые отталкивают, а следующий вторник вы получите видео о том, какие качества притягивают деньги в вашу жизнь. И я вам хочу пожелать следующее, пожалуйста, внимательно прослушайте этот ролик, внимательно следите за теми рассылками, которые вам приходят, мы вам будем присылать очень много полезного. И ваша задача просто взять отстраненно еще раз, без предвзятостей оценить то, как вы живете и насколько эти пункты, о которых мы сегодня говорили, вошли в вашу жизнь, и вы можете под этим видео оставить вопросы, оставить вопросы, если они будут, оставить ваши пожелания, оставить ваши пожелания к тому, что бы вы хотели услышать в следующих выпусках, и обязательно я отвечу на вопросы, и обязательно учту ваши пожелания. Записаться на консультацию к Игорю Мервину можно по ссылкам внизу. Если вам понравилось это видео, обязательно поставьте лайк. Это будет означать, и мне будет обратная связь о том, что действительно я на правильном пути. А еще лучше подпишитесь на наш канал на YouTube, и вы будете в курсе всех-всех-всех полезных вещей, связанных. Ну, у нас будет разносторонняя, разносторонняя программа, всех-всех полезных вещей, которые мы будем выдавать. Итак, дорогие друзья, с вами был Игорь Мерлин. На сегодня это все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Итак, с вами был Игорь Мерлин. Пока-пока.